Встреча, я говорю, неожиданная, незапланированная, но необходимая, я так понимаю. Я не думал, что мне придется вспомнить одну из своих деятельностей, которая была, сейчас сколько скажу, где-то 30 лет назад. Деятельность в качестве финансовой среды. Я был советником, конкурсного управляющего Инкомбанка. В, в 1999 году под банкротство попало шесть крупнейших банков России. Это была запланированная акция, и она не на пустом месте, то есть там много причин, я в этом серьезно разбирался, и вот меня пригласили в Инкомбанк советником управляющего для выхода из этой ситуации. И в тот момент, в то время в этих шести банках обрушившихся оказались в заложниках несколько миллионов человек. Несколько миллионов человек, у которых пропали вклады. Чего там только не было в это время. Кто-то, может быть, даже помнит эти времена. Там к дверям банкам приковывались цепями, заходили с гранатами, ну и так далее, и так далее. И вот я в качестве советника работал с 300 тысячами вкладчиков, которые попали в сложнейшую ситуацию. Причем попали люди солидные, с серьезными деньгами. Это были долларовые вклады, то что Инкомбанк обещал серьезные проценты, то есть люди пошли на это. В том числе, ну можете представить, например, был таким же пострадавшим вкладчиком Михаил Сергеевич Горбачев. Мне по этому поводу пришлось с ним встречаться. <coughs> ну, то есть вот э, такой уровень э, вкладчиков, такой уровень потерь. И вот это было 30 лет назад. Э, э, я со своей командой разработал стратегию, которую мы выполнили успешно. Инкомбанк это единственный инкомбанк, который выдал частным вкладчикам все их вклады причем что очень важно тогда доллар сильно подскочил вверх и банки старались выдать уже по новому курсу где точнее по старому курсу где доллар ничего не стоил ну и так далее и так далее а мы выплатили всем частным вкладчикам в валюте причем по курсу на день выдачи то есть это беспрецедентный случай, это была серьезнейшая работа. Мы прошли около 15 арбитражных судов, дошли до конституционного, но все-таки сделали это. А у меня была еще и задача общаться вот с частными вкладчиками, решать их задачи. Уже тогда я увидел всю глубину происходящего, понял Причины, почему люди оказались в такой ситуации, потому что ничего случайного нет. Э, и все события, происходящие в жизни человека, это не случайность. Это всегда та или иная э, есть на то причина. И вот с этими причинами я работал э, довольно долго. Э, Где-то два года я занимался этим процессом. И вот сейчас... Сейчас... Я столкнулся снова с такой ситуацией косвенно. Опять же, часть мне знакомых людей попали в такую вот ситуацию. Попала в банкротство, по сути, разрушилась компания Финика. Руководителя арестовали, и люди остались, в общем-то, при своих интересах. Что из этого следует? Из этого следует много всего, и мы это все не будем разбирать. Мы возьмем только один аспект. Потому что все разбирать, это можно утонуть, и это требует, наверное, не одной встречи, и не часовой, а значительно меньше, ой, больше. Дело в том, что э, как развивались события, какие ставились цели, задачи, э, кто там, что получил, какие получил э, бонусы или что потерял, это меня сейчас не интересует. Это интересует вас, но, поверьте, я вам дам э, более, важные, э, более важную информацию, э, которая позволит вам в этой сложившейся ситуации, таким образом сложившейся, принять наиболее верное решение. Мой девиз такой – не страшна ситуация, а важно, как ты из нее выйдешь. Вот, важно, важен выход из ситуации. То, что бывает с человеком, заболел, там, вот, попал в такую, вот, такой переплет э, тот или иной, в аварию и прочее это все события, произошедшие. Теперь главное, как из этого выйти. Если выйдешь хорошо, э, правильно, то эти и подобные ситуации с тобой уже не повторятся. Ты уже усвоил урок, и ты пойдешь по жизни уже в другом качестве. Ты уже стал другим, ты развился, на этом научился, приобрел опыт, и мир тебе предоставит уже другие, более лояльные правила игры. Если же ты это не усвоил, если ты начинаешь действовать не так, как Нужно, а неправильно, назовем это так, то уроки повторятся. Причем, может быть, даже в более жестком варианте. И вот на, э, той, на той давней, 30-летней давности э, работы, нет, почему 30? 20 лет, я сейчас говорю, да, это 99-й же был, 20 лет, думаю, что-то далеко я отправил. 20-летней давности работы я увидел, что... <смех> те люди, которые даже вот в инкомбанке, они постарались действовать неправильно, проламывая и добиваясь получения своих денег разными путями. И они частично получили вперед других. Получили, но они не получили всего. А те, кто действовал правильно, я помогал им в этом, я общался с ними, у меня была разработана целая схема этого общения. Они, в общем-то, все получили свои деньги в полном объеме. Вот это конкретный пример. И вообще в жизни именно так. Или ты принимаешь ситуацию, на ней учишься, честно смотришь на себя, на ситуацию, делаешь правильные шаги. И тогда мир тебе, к тебе относится по-другому. Тогда мир тебе возвращает потери, пусть не через эту ситуацию, через другую. Но ты не потеряешь, а ты вырастешь на этом. Вот и здесь я сейчас как раз хочу вам помочь, и вижу именно в этом свою задачу, помочь действовать правильно в такой критической ситуации. Это относится не только к финикам. Это, в принципе, относится ко многим событиям, ко многим мероприятиям, ко многим и финансовым, и не только финансовым ситуациям, критическим, проблемным. В принципе, вот то, что вы сейчас услышите, это можно примерить ко многим, еще раз, жизненным ситуациям. И посмотреть. И, возможно, вы увидите такой же процесс получения, верного результата, хорошего результата при верных шагах. С чего я предлагаю начать? Начать с понимания причин, почему каждый из тех, кто попал в эту ситуацию, попал в нее. Почему? Это очень важно. Увидеть глубинные причины того, что ты оказался в этой ситуации. Для этого, по сути, и создавался этот урок. Так вот, как мы сказали, первое, что нужно, это принять ситуацию, принять ее как урок, который вам необходимо пройти. И в зависимости от того, как пройдете, дальше будет складываться ваша жизнь. Так вот, первое, приняли это. Ну, допустим, мы сейчас вот, э, следуя за мной, приняли. Ну, в записи вы потом можете посмотреть еще раз, еще раз продумать примите, не примите, но желательно принять полностью, потому что принять именно ситуацию как свой урок, принять за эту ситуацию свою ответственность. Тебя не связав, руки тащили в этот процесс, ты самостоятельно зашел, ты должен и самостоятельно принять решение и э, выйти из него действительно в полном, честном осознании своих шагов. Я не говорю ошибок. Потому что, что такое ошибка? Это, это творческий процесс. Кто-то через ошибки учится. И вот те, кто попал в эту ситуацию, они приняли решение научиться через ошибки. Других вариантов не было на тот момент. Появился, появилась финика. И вот, пожалуйста. Вообще разыгран спектакль классно. Поймали людей на самом таком распространенном влечении, влечении к деньгам. И это распространенное влечение, оно вот выразилось в такую ситуацию. Еще раз говорю, это спектакль, разыгранный для тех, кто решил научиться таким способом жизни. Итак, какие причины? Ну, во-первых, хочу сказать, что причины, по которым вы попали туда, делятся на мужские и женские у мужчин и женщин несколько отличаются причины только одна причина совпадает а я беру три основных, на самом деле причин больше но три основных причины на которые, в общем-то по которым попали в эту ситуацию 90% вкладчиков так вот мужские и женские Начнем с мужчин. Мужчины, уважаемые мужчины, обращаюсь к вам. Вы понимаете, если кто еще не понимал, не понял, осознайте, потому что это тоже урок, что вы творцы своей жизни. Творцы. Обратите внимание на это слово. Так вот, первая причина, первая причина, что вы в этой ситуации резко, в один момент, как только вошли в компанию Финика, вы перестали быть творцами. Вы прекратили существование как творец. Это важный момент. Для мужчины это вообще сильный, сильный шаг назад. То он шел там жил развивался старался все таки кто-то даже э, шел духовным путем там и прочее развивался и этот вдруг он в один момент перестает быть творцом почему а потому что он вошел в компанию где творец один творец кирилл ну и там еще маленькие сотворцы а так творец один а все остальные стали потребителями в один момент стали просто потребителями и они стали их творчество просто заключаться стало то есть они творчество перевели в самые банальные вещи выбрать необходимый и комфортный оптимальный пакет по которому надо зайти в финика э -э грамотно рассчитать финансы Посмотреть, где можно их достать, где можно занять, там, кредитоваться и так далее. То есть творчество свелось, согласитесь, к самым простым обезьянным действиям. Это не творчество, это не творец. Творец был Кирилл, который сотворил всю эту композицию, весь этот спектакль. Все остальные не творцы. Извините, как не тушьтесь, но вы попавший в эту ситуацию мужчины, вы не творцы. И это первая и главная причина, по которой вы оказались у разбитого корыта. То, что как можно еще наказать вас, как можно вас еще научить, для того, чтобы вы осознали такую простую вещь. Вы пришли в эту жизнь быть творцами. Вы пришли в эту жизнь Сотворить что-то важное для этого мира. Вы пришли с огромным количеством талантов, способностей, навыков, умений. Вы учились, развивались, росли, чтобы принести пользу миру. И какую пользу вы решили принести с помощью вот этой компании? Некоторые говорят, я... Э, сегодня Алексей Соколов запустил опрос... Я посмотрел ответы. Кто-то, да, мы там планируем то, мы там на эти деньги планировали так-то, помочь миру, там что-то. Друзья мои, не надо бла-бла. Не надо. Вы первое, что начали делать, вы поступили вообще-то очень неграмотно и очень не по-творцовски. Мы еще вернемся к этому вопросу. Чуть позже. Поэтому первая причина, и это нужно честно себе сказать. Я прекратил быть творцом, зайдя в эту компанию. Если ты это скажешь, то это будет твердая опора для твоих дальнейших шагов. Вторая причина. Вторая причина – незрелость. Психическая и духовная незрелость. Причем махровым цветом незрелость. Начиная с головы, начиная с самого Кирилла. Ну какая голова? С головы все гниет. Такое пошло и дальнейшее развитие. Подтянулись все незрелые. Попали в эту ситуацию незрелые. Есть и зрелые, кто зашел в эту ситуацию. Но, вот, например, вот сегодня я смотрел анализ. Одна пара, кстати, это наши преподаватели нашей академии, я никому не, не запрещал заходить. Я сказал, я не буду заходить, когда мне предлагали. Объяснил, почему, но никому не запрещал. Пара преподавателей зашли в этот процесс. Так вот, они потеряли, они потеряли 100 долларов. Обратите внимание, они потеряли 100 долларов. По сути, они не потеряли ничего. Но они приобрели урок, и, наверное, им нужно было приобрести такой урок. Такой урок. Поэтому все шло, спектакль игрался по правилам. Кто чего достоин, тот того и получил. Они за 100 долларов получили мощный урок общения с деньгами, с криптовалютой и там прочее, то есть какие-то там, то есть выросли на этом, какой-то обрели финансовую грамотность. И, все, и всего за 100 долларов. Согласитесь, хорошее у них получилось, хорошее обучение. Такое обучение в институте в высшей школе экономики стоит намного больше. Так вот. Незрелость она везде сказывается отрицательно. И в данном случае эта незрелость проявилась вот таким образом. Всем попавшим в эту ситуацию, и женщинам тоже, сразу говорю, потому что э, у женщин тоже этот пункт есть. Правда, у мужчин это второй пункт по значимости э, причин, а у женщин третий. Но он ей тоже присутствует. Поэтому все, кто попал в эту ситуацию, имейте в виду, это говорит о том, что вы незрелые к своей взрослой жизни, к своему возрасту, к своим задачам, к своему потенциалу, к планам души. Это вы недостойны оказались всего этого. Ваша на самом деле, ваш потенциал, ваши планы, планы вашей души и так далее намного выше, чем вы сыграли в этой роли. И тот, кто больше потерял, тот больше, в общем-то, и незрелый. Это вторая причина. Про незрелости не буду много говорить. Я о ней говорю уже много-много лет. И в нашей академии мы э, даем возможность человеку созреть. Видите, э, созрели преподаватели, но зашли, увлекли. Увлек один из студентов. Я помню эту ситуацию, я наблюдал. Но... Они не потеряли. То есть их зрелость все-таки оказалась достаточно высокой, и они просто э, приобрели урок. Считай бесплатно. Третья, третья причина. Третья причина. Сейчас я буду подглядывать, потому что здесь много чего. Это так. Это про женщин. Сейчас секунду найду. Mm. Да. Третья причина, на самом деле, как я говорю, причина гораздо больше, но третья причина по значимости это прямое, тупое потребительство. Вы знаете, вот здесь вот многие не прошли этот экзамен общения с деньгами. Деньги проверили людей. И они оказались, большая часть людей, простыми потребителями. По сути, получилось так. Извините, из грязи в князи, Из зарплаты в, в таком-то объеме получить сразу какой-то доход супер и как вы думаете вот эти вот князья вышедшие из грязи как они этими э, деньгами распоряжались а также как и положено тем кто вышел из грязи в князей извините я называю вещи своими нами я видел я наблюдал как тратили деньги те кто получал вот эти вот халявные деньги тупо дико Четыре норковых шубы. Одной женщине зачем, как вы думаете? Ну и так далее. Есть, понимаете, до... Удивительно. Понимаете, при всем при том, что они, вышедшие из бедноты, в общем-то, знают вроде бы ценность денег. Но здесь свалилось такое, и вот это потребительство захлестнуло захлестнула и вылезла из человека все вот это все невежество все невежество безтуре некоторые могут я знаю среди тех кто попал на вид культурные интеллигентные люди друзья мои в этой ситуации вас проверили и ваша культура оказалась очень низкой Посмотрите на все честно. Я еще раз и еще раз прошу вас честно смотреть на ситуацию, на причины, честно примерить себя. Чем честнее вы это сделаете, тем более эффективным будет ваш выход. Даже если эта компания вам не вернет все, или хотя бы часть, вы даже в этом случае вы сможете иметь большое будущее, и вам все затраченное будет обязательно придет. Обязательно. Я знаю законы мира и знаю, как это все работает. Усвоивший урок, сдавший урок на хорошо-отлично, обязательно получит бонусы. Обязательно. Мир не оставляет таких людей без внимания. Попал урок? Да. Да. Вот не важно, что ты попал, а важно, что ты встал и сделал правильные шаги. Так вот, уважаемый мужчина, посмотрите на себя с этих позиций. Еще раз говорю, у меня опыт 20-летней давности той, там было тоже много, 300 тысяч вкладчиков, с которым я два года общался напрямую и знаю, кто чем болел, по, по какой причине попал в эту ситуацию. И сейчас ничего не изменилось. Только поколение изменилось. Теперь коснемся женщин. Я не знаю статистики, но мне, у меня такое ощущение, что женщин вошло в эту, в эту компанию не меньше, чем мужчин, а может даже больше. Как вы думаете, почему? И вот это одна из причин. Женщины. Начиная с перестройки, начиная с 90-х годов, после того, как обрушилась экономика, и мужчины вообще большая часть оказались на улице за пределами закрытых заводов, женщины перестали уважать, ценить мужчин. Перестали на них опираться, надеяться, верить в них. И мужчины покатились вниз. И женщины сами решили себя обеспечивать. И женщины стали челночить, и женщины пошло-пошло-пошло. И вот такой результат. И здесь уже та же самая дорожка. Мы сами мы сами этого всего добьемся. Вот это я об этом чуть позже еще скажу. Но начнем с причин. Так вот, первая причина, почему женщины попали в эту ситуацию. У мужчин, вы помните, да? Они потеряли состояние Творца. Женщины попали в эту ситуацию только те, кто не поделился с миром достойной женщины любовью. Женщина долги имеет только в одном случае, когда она не додает миру, и в первую очередь мужчинам, любовь. Только в одном случае. Только тогда у нее долги. Маленькие или большие. В том числе, вот она попала в эту ситуацию. Это значит, все женщины, которые попали в эту ситуацию, они не додают миру и мужчинам любви. Тоже честно посмотрите на это. Друзья, еще раз говорю. Можете что угодно думать обо мне, но я наблюдаю Исследую все эти темы уже много-много лет. А именно в такой ситуации я исследовал 20 лет назад и сейчас. И ничего не поменялось. Я специально собрал информацию, кто как попал, кого я знаю, вот мне попросил, мне собрали эту информацию. И действительно так. Я про каждую женщину могу сказать. И если она вдруг захочет мне доказать, что она достаточно любит и достаточно поверьте, вы ошибетесь. Я буду прав. Поэтому основная функция женщины любить и любить мужчин, в первую очередь, это, конечно, главное. И никуда ты этого не денешься. Это природа. Это закон развития эволюции. Поэтому нарушать его, ну, можно попробовать. Вот кто-то и нарушает. Многие женщины нарушают. Ну что они из этого имеют? И вот этот урок нужно четко усвоить. И начать формировать другую жизнь. Где отдача любви будет на порядке больше. Кто больше потерял, тот больше и не додает миру любви. Все пропорционально. Причем, по-моему, даже в геометрической прогрессии. Но это не важно уже. Так вот. Это первая причина. Вторая причина. Вторая причина. Стремление быть финансово независимым. Стремление быть финансово независимым. Тоже посмотрите честно на эту причину. И у многих она отзовется. Быть финансово независимый это опасно вот вам результат скажите как так это же а как же нам обеспечивать свою жизнь там на черный день и так далее и так далее друзья мои это как раз вытекает из того что я сказал в самом начале женщины не доверяют мужчинам. и отсюда многие вот эти проблемы Нужно ни в коем случае не нужно ставить так задачу. Я хочу быть независимым. Независимость миром не принимается. Не принимается не только потому, что частица не, не воспринимается, теряется. И в таком случае я хочу быть зависимой, оно и получается. А еще и по той причине, что в этом мире мы все настолько тесно связаны, что быть независимым, то есть как-то отделиться невозможно. невозможно. Поэтому такая причина на будущее, чтобы не звучало у вас и в мысли, тем более в словах и в поступках. И третья причина, которую уже я назвал, третья причина тоже незрелость. Вот смотрите. Незрелость это глубокий источник проблем. Незрелость психическая и духовная, а у многих и физическая незрелость присутствует. Друзья, обратите внимание на это. Сейчас все больше и больше мир проверяет Эту, по, этой, по этому критерию человека. Незрелость – это когда не, нет соответствия между твоим возрастом и твоей психикой, и твоим духовным состоянием. То есть возраст растет, а психическое и духовное состояние остается на одном уровне, или движется, но не с той скоростью, и вот это расстояние между биологическим возрастом и психическим, и духовным, оно нарастает и в какой-то момент приводит к проблемам. Этому, это можно устранить легко. И если вы в ближайшее время, моментально, с сегодняшнего дня, начнете раз, собственным развитием, начнете заниматься решением вот этих вопросов, устранением этих причин в себе, а ведь все, на самом деле все. Очень просто, все, от, э, как говорится, ну куда еще проще. Проявлять любовь к мужчинам, э, начать заниматься своей зрелостью. А зрелости определенные есть критерии. Все очень просто, все технологично, все можно развивать. Займитесь этим. И пока расслабьтесь, примите ситуацию, что случилось, расслабьтесь и займитесь собственным развитием. Чем быстрее, тем лучше. Чем мощнее, тем лучше. В этом случае мир увидит, что вы поняли, усвоили урок, и дальше пойдет уже для вас пойдут формироваться бонусы. Есть еще один, одна группа людей, попавших в эту ситуацию, у которых которым труднее, чем вот всем остальным выходить почему? потому что они активно активно и в корыстных целях завлекали других и здесь тоже должна быть определенная честность нет, я хотел помочь там, я вот видел, что этой женщине нужны деньги я ей хотел помочь, чтобы она не нуждалась и так далее. друзья мои копните глубже да, хотел помочь но элемент своей корысти в этом был. Так вот, те, кто таким образом привлекал людей в эту компанию, и с меньшей или большей корыстью, неважно, корысть все равно была, он несет ответственность гораздо более глубокую. Мало того, у него ответственность сложится на два поколения вперед как минимум. На два поколения вперед. То есть на детей и внуков. Это серьезно. Это серьезно. Потому что это уже действия, нарушающие э, свободу человека, вовлекающие его в определенные э, там разными способами, э, разрисованием картины будущего, собственным примером там и так далее. Ну, не важно каким способом, но завлекали. И это... Эту ответственность надо убирать. Убирать как можно быстрее. Каким образом? Ну, во-первых, принятием, опять же, принятием своей ответственности за то, что совершено. Во-первых. Во-вторых, деланием добрых дел. Деланием добрых дел. Как можно больше делать добрых дел и как можно сильнее помогать миру. Как можно сильнее, мощнее помогать миру быть счастливым. То есть вы должны в последующей жизни уже вот здесь, после этого события, направить все усилия на помощь миру, людям, не только своего рода, это не считается, это вы помогаете напрямую себе, а миру и людям жить лучше мозгами, а может и пораскинуть свои накопленные средства и направить их в нужное русло. Очень, должно быть очень мудро и грамотно сделано. Опять же, без корысти. Без корысти. Вот эти вот э, все вещи, э, с точки зрения психологии, они, ну, аксиомы. Вы их можете оспаривать, но лучше от этого не будет, будет только хуже. Я же говорю, лучше это принять, принять как руководство к действию и начать в этом направлении действовать. Мой опыт, мои знания и помощь другим людям, весь этот опыт – Говорит все о том, что все, что я сказал, это действительно так. Когда Финика начинала набирать обороты, только начался процесс, я написал письмо Кириллу. Ему передали в руки это письмо непосредственно. И дали ответ, что он этим не заинтересован. А я ему предлагал действительно по-другому построить весь процесс. Человек талантливый, местами гениальный, но, но незрелый. И вот эта незрелость, рано или поздно, я знал, чем это все закончится. Она обязательно приведет к такому результату. И вот здесь, на этом фоне, я хочу сказать следующее. Еще один важный момент. Не надо пенять Пинать, точнее, пинать лежачего. Кирилл сделал свое дело. Он организовал спектакль. Не будем говорить сознательно, неосознанно. Там много вариантов. И там, скорее всего, не один вариант, а целые собрание вариантов. в Он тоже метался, но незрелая личность не может действовать всегда правильно. Он, как правило, как говорится делает прыжки в разные стороны от, от своей незрелости так вот он сделал свое дело сейчас он в таком положении не пинайте его это, тем вы только сделаете хуже себя я понимаю хочется на кого-то свалить ответственность тем более есть конкретное лицо вот давайте его на него все и свалим это плохая позиция Стоя на такой позиции, вы будете иметь по жизни серьезные проблемы. Но вот так, друзья, вот так, друзья, я поделился коротко, поделился своим опытом, своим знаниями, и э, постарался помочь вам увидеть причины. Еще раз говорю, будьте честны, максимально честны, сделайте выводы и начинайте, главное, развиваться. Этим вы Точно сможете себе помочь. Вы выйдете в другое состояние. И с другой высоты к вам придут уже другие силы и помогут вам решить многие вопросы жизни. Пусть даже деньги не вернутся, но вы получите компенсацию гораздо более сильную. Даже так. Поймите это. Благодарю. Благодарю. Передайте эту информацию тем кто как-то э, не смог посмотреть это оказался в подобной ситуации в этой или компании в другой или неважно здесь вообще-то аксиома для всех случаев жизни благодарю до свидания